Мужчина с женщиной знакомится, мужчина спрашивает, а кем вы работаете? Я преподаватель, а вы, я врач. Гинеколог? Нет, но могу посмотреть.